Нежный взор твой меня задачил, ты стояла, обращая. На двадцать четыре Ты расскажешь мне голосом звонким О подаче на левом ходу О гидравлике и шестеренках И не будет ни ветра, ни туч Только ты и луна в целом мире 24 Oh, nice. nice.